Здравствуйте, товарищи. Сразу хочу сказать, вы уже, наверное, поняли, у нас, так как это такой пробный шар пока в любом случае, а грехи, увы, будут. Вот, поэтому ну, первое, что я хочу сразу же устранить, и мы это уже так технически не особо договариваясь выяснили, что материал достаточно объемный, и тот план, который мной был изначально составлен, он корректируется в сторону увеличения времени. Вот. Поэтому вот в прошлый раз мы говорили обязательно в контексте что мы будем рассматривать в контексте каждый раз ситуации. Потому что одна из главных ошибок вообще людей, не в принципе изучающих нашу тему, да. а вообще изучающих так или иначе интересующихся историй, они очень часто отрывают ну, интересующих какой-то исторический момент, факт, событие из общего контекста ситуации. Вот И чтобы этого не было, вот я предлагаю даже вот нашу тему по Плеханову разбить на две части. Собственно, сегодня мы рассмотрим... Но ну, в рамках временных у нас не так много, чтобы, да и, к сожалению, еще раз прошу меня извинить за счет иногда какого-то упущения качества. Вот. Всегда хочется большего. Но в данном случае я имею в виду по качеству материала, но хотя бы в каких-то основных общих чертах мы рассмотрим состояние рабочего движения, потому что сам ситуацию с пролетариатом мы рассматривали на первом занятии. Потом также в основных чертах проговорим про народничество, вот, их основные организации, методику, почему, где они, скажем, сыграли прогрессивную роль, где они, как они пришли, скажем так, к своему упадничеству о первых марксистских кружках, ну и, конечно, о первых шагах самого Плеханова и его соратников, создания группы освобождения труда. На этом я сегодня поставлю точку. Вот, собственно, непосредственно уже саму позицию Плеханова, она достаточно обширна, там и по борьбе с народничеством, и по закладке фундамента марксизма в России, именно роли Плеханова, потому что не он один, а вот это занимался, было много, марксистских организаций, мы поговорим о них. Мне кажется, это вообще актуально в сегодняшнее наше время. Вот И вот сегодня, вчера смотрел стрим у Кагарлицкого с Семиным. Тоже очень интересно поднимались вопросы. Знаете, каждый раз, когда просматриваешь какие-то материалы, ну, сегодня в Ютьюбе, где, может быть, не всегда совпадающая с твоей позицией позиция другого человека, всегда можно что-то найти или, по крайней мере, получить срез. Вот мне кажется, одной из основных задач сегодня, это будет получить вот этот самый срез э, того марк... рабочего марксистского движения, который зарождался до, собственно, Плеханова, и почему Плеханов пришел, и какую роль, э, ну, какую роль он сыграл-то через неделю, мы с вами поговорим. Итак, давайте перейдем, чтобы недолго. В общем-то, про формирование пролетариата мы говорили. И говорили и о количестве, переходящем в качество, и недостаточности количественности этого самого пролетариата в нашей стране. Но мне кажется, вот как правильно уже... Уж извините, что снова упоминаю Плеханова, хотя сам говорил, что не буду этого делать. да. Вот. Но он сам правильно сказал, что не имеет значения... А количество пролетариата в какой-то определенный момент. Важно, что он есть, он развивается, то есть капитализм вступает в свои права. И да, при всем том, что русский капитализм давайте условно обозначим его так. Капитализм он всеобщий, да, есть особенности в развитии в каждой стране, связанные с географией, там с населением и всякими другими факторами. Вот. Но в данном случае сам процесс развития капитализма, он закономерен. Поэтому то, что отмечал Плеханов в своих работах потом, это тоже очень важный факт. Но мы с вами знаем, что в 70-е годы активную роль в общественном мысли играли именно народнические организации. Но, во-первых, кратко просто одним словом напомню, что у нас продолжало параллельно существовать консервативные и либеральные тенденции, но вот славянофилы и западники, они постепенно сходят с такой общественно-политической арены вот, в их изначальном виде. Большую позицию занимает консервативное крыло. Ну вот тот же, например, Катков, который до реформы 1961 -го года, ну вообще до 1861 -го года занимал такие либеральные позиции, потом с 1962 -го года стал рупором консерваторов, выпуская газету, участвуя в выпуске газеты Московской ведомости, да, публикуя статьи. Соответственно, ответом... Общество на все это было вот это самое народничество. Корни народничества э, сидят э, в видении э, России как таковой. Э, на мой взгляд, ошибка народников заключалась в том, что они как раз э, Россию э, видели вне исторического поля мира, то есть вне мировой системы, то есть они видели ее некой особенной. Ну, здесь они пересекаются со, со славянофилами в своих мыслях, и, возможно, они у них и взяли эту идею, ну, подглядели, скажем так, переначив на свой лад. Здесь это уже не принципиально. Вот. И что самое важное, на начальном этапе 60-70-е годы под народничным в основном мы понимаем это интеллигенцию, которая разочаровалась в либеральных взглядах, в том смысле, что многие такие, вот, опять же, как Катков, Поменяли свою позицию и посчитали, необходимо выработать свою позицию. В чем она в основе заключалась? Дело в том, что это был, скажем так, поверхностный первый анализ. Знаете, этот поверхностный. И на этом они остановились. Что я имею в виду? Они посмотрели, что происходит в России. И согласно вполне объективному, нормальному, на мой взгляд, видению, Считали, ну вот у нас есть крестьяне, есть какие-то рабочие, они у там из Петровских времен на мануфактурах трудились. Но это недостаточно. Ключевое всегда играют роль массы, а массовое угнетенное у нас население – это крестьянство. Вот. Я могу ошибаться. Вот я сейчас, я помню, что я когда-то прочитал это в одной из работ, может быть, даже уже здесь я озвучивал, что такой знаменитый человек в российском общественном движении, как Бакунин, наш теоретик анархизма. Если мне память не изменяет, он встречался с Марксом и Энгельсом на собраниях Первого интернационала. Представлял русскую фракцию. Там один из представителей был. И вот я прочитал такое мнение. Здесь, простите, не углублялся. Что называется, за что купил, за то продаю. Вот. Он общался на этом форуме с Марксом и Энгельсом. И вот после этого общения многие историки партии со старого вот, еще советского периода. Вот я читал в какой-то такой работе, что э, под влиянием Вакунина э, предисловие к первому изданию, к русскому предисловию первого издания «Капитала», если мне память не изменяет, его Энгельс написал. Вот, я его читал, вот читал. Как раз после этой статьи я так порылся, нашел вот в библиотеке э, из, издание, где было русское предисловие к русскому изданию Энгельса, и он там писал что вот в отличие от всего мира русское крестьянство, оно настолько нищие, что напоминает наш пролетариат, и что, скорее всего, оно да, действительно может стать значит, тем самым революционным двигателем в России. А уже дальше от этих мыслей основоположники марксизма отказались. Но сам факт того, что... И как авторы, кстати, обосновывали эту позицию свою по Бакунину, Энгельсу и вот этому предисловию. Ну, прежде всего, что когда Бакунин написал «Экономическое положение русского крестьянина», Маркс и Энгельс сравнили его с немецкими, английскими крестьянами и пришли к выводу, что даже самый бедный там немецкий крестьянин Живет значительно богаче русского, то есть русского крестьянина можно приравнять к пролетариату. Но потом они исправили свою ошибку в том смысле, что какой бы нищий крестьянин не ни был, он все-таки обладает, почему мелкобуржуазным мышлением? Ну Потому что у него есть все-таки свой клочок земли, и пусть он там не имеет инструмента, не имеет тягловой силы всего прочего, но он имеет землю, который пока привязан и в которой видит все свои, все чаяния с этой землей связывает, то его сознание будет непролетарским. И последующие исторические события это доказали. Для меня наиболее ярким доказательством этого мысли является НЭП. Когда, с одной стороны, вроде бы вынужденная необходимость советского государства пойти навстречу крестьянам, мы это еще затронем в наших с вами обсуждениях и дискуссиях, показало, что крестьяне уже по-разному по историки оценивают, что к 2025 году они уже начинали катить бочку на советскую власть, что вот вы тут нам обещали прелести жизни, а мы скатились к тому, что снова работаем на кулака. Ну, это я так вот очень-очень кратко, да. То есть в данном случае я почему взял такие большие временные рамки? Чтобы показать, что сознание крестьянина, в принципе, особо-то не меняется. И поменялось оно, опять же, по-марксистски пад влиянием обстоятельств то есть то, как развивался ход экономического развития страны. Но вот на тот период, о котором мы говорим, да, вот Бакунин, он считал крестьянина бунтарем по натуре на ну что, как он это обосновывал А вот Степан Разин, Пугачев, вот выше, посмотрите, там у Пугачева даже он дублировал коллеги, там была своя власть. Это правда, Екатерина II именно этого испугалась, но он упускал ряд важных моментов в этом смысле. Вот. И считал, ну, продолжим мысли Бакунина, что он еще дальше считал, почему революционный. Что в данном случае, что мешает крестьянину все-таки перейти к революции от бунта? Вот, что он не образован. То, что необходимо его вот, интеллигенции нашей, которая образована в силу своих объективных там обстоятельств, что она имеет возможность получать это образование. Вот теперь она должна пробудить в крестьянах вот эту энергию бунта сконцентрировать и направить на общероссийскую революцию. А, понимаете, это вот как, на мой взгляд, это вот сама фактор одежды правильный, но одевается не на ту голову эта шапка. Вот. Потому что, в принципе, если мы говорим о партии, это тоже передовой отряд рабочего класса, который обладает теми же функциями, которые Бакунин приписывал народнической интеллигенции. То есть образовывает, организует и так далее. Но вопрос, кого и как? Почему эти идеи все-таки были утопистскими, утопическими? Да? Потому что вот я уже сказал, что крестьянин все же, как и доказала жизнь, был мелко буржуазно настроен. То есть для него его рубашка всегда была ближе к телу. И любой его бунт заканчивался не какими-то большими требованиями, а разделом барского имущества, которое потом карательные войска находили в амбарах этих крестьян и возвращали помещикам, наказывая этих крестьян. То есть даже условно-тактически победив в конкретном бою, крестьяне все равно проигрывали. Вот. Ну а государство Бакунин воспринял, на мой взгляд, очень прямолинейно взяв идеи Маркса о ликвидации государства как источника эксплуатации. Ну, давайте даже сами предположим с вами, немножко пофантазируем, победила эта крестьянская революция. По идее Бакунина должна вместо государства создаться федерация самоуправляющихся общин. Ну, хорошо, созданы эти общины. А разве эти общины, вот эта федерация вне мира живет? Что другие государства увидят, что... Условно говоря, государственной машины на этой некой территории не существует. Они не смогут захватить территорию, конечно, смогут. Они же остаются в, при своих армиях, при своем госаппарате и так далее. Факт, что самоуправляющий, идея, конечно, хорошая. Вот. Но, с другой стороны, если даже чисто в историю углубляться, человечество проходило эти уже этапы. Эти общины в любом случае вынуждены были обороняться, охранять, скажем так, свои достижения, свою территорию. Они вынуждены были создавать этот госаппарат, создавать армию и так далее. И так далее. То есть пока существует окружение антагонистическое, которое даже не берем классовое содержание государств, да, просто вот они существуют и готовы враждовать друг с другом. Вот. То понятное дело, что нужны государственные аппараты армии, которая является ядром любого государства, так бы или иначе. Вы не подумайте, что я тут сейчас развожу, что вот армия главная. Я немножко о другом, что если брать даже старорусскую, древнерусскую историю формирования нашего централизованного государства, именно лишение наших бояр, финансов, тому же Ивану Четвертому, нужно было с его причиной, один из, одна из причин, это лишить этих бояр частных армий, которыми они могли шантажировать государство. Ну, то есть в данном случае все эти мои примеры, я постарался их так вот привести, чтобы было понятно, что идеи Бакунина, вот именно анархизм в чем и заключается, что это очень примитивно, очень простое восприятие идей. Знаете, это, ну, это как вот военный коммунизм. да? Потом многие наши, типа Бухарина, будут говорить, что ну, вот это и есть военный коммунизм. Вот, давайте так вот натуральный обмен устроим. К этому же мы должны были прийти. О, мы уже пришли. То есть в данном случае это вырывание из контекста того, что, условно говоря, понравилось в той или иной теории, и попытка механического перенесения на жизнь. Именно поэтому народники, в том числе и Бакунин, они не смогли проанализировать глубину содержания, социального содержания крестьянства. И в конце концов, под давлением и жизни, и теоретических споров с марксистами, они, собственно, и потерпели это самое поражение свое. А вот, поэтому, скажем так, Бакунин вошел в нашу историографию как анархист и бунтарь, вот, как идеолог вот такого э, течения. Некоторые историки приписывают потом даже батьке Махно, что вот он там, знал о Кропоткине, пытался с ним встретиться, но не встретился, слышал о Бакунине и вот поддерживал его идею вот такого бунтарства. Но ну, сам батька Махно... Мистер Иванович доказал своей деятельностью, во что это выливается. Значит, на близких, на мой взгляд, позициях Бакунину стоял Лавров с его желанием пропагандировать. Так же, как и Бакунин, поддерживал идею хождения интеллигенции в народ, где видел крестьянскую общину как раз социалистической такой вот общиной, то есть она зачатки социализма но мы с вами знаем, что в перспективе большевики будут также поддерживать, ну видеть в общине, когда уже революция произойдет, именно зачатки такого коллективного труда крестьян, но они правильно поставят, что ведущим в этом союзе будет рабочий класс, в союзе рабочего класса и крестьянства. Вот. здесь же крестьяне Лавровым тоже воспринимались как главная движущая сила революции то есть но что он также не подготовлен есть и больше упирал э, на развитие и э, значит, социалистических идей пропаганду а в дальнейшем создание революционной организации вот. Ну, вот, на мой взгляд может я ошибаюсь вы меня поправите э, одним из основоположников вот такого действия там, террористической, скажем так, направленности, было такое ответвление, как Ткачев, да? а, который также, как и уже выше названные деятели общественно-революционного движения, считал крестьян неподготовленных к революции, вот, но считал, что агитация не является быстрым способом получения вот, необходимого достижения цели, поэтому нужно сподвигнуть вот, к этому крестьян, поэтому нужно создать революционную организацию, она значит, захватит власть вот, и начнет потом социалистическое переустройство общества, а народ подхватит но очень пересекается с декабризмом, да, которые также вот декабристы считали, что народ ну, он не способен воспринять это, и приходили вот к ошибочным мнениям. Но возможно, что пока шло формирование в 60-70-е годы, Особенно вот в 60-е, конечно, тяжело было разглядеть пролетариат, мы с вами говорили. Реформы Александра II фактически задержали до 1870 года, до городской реформы, активную пролетаризацию масс. То есть даже разорившиеся полностью пролетаризированные крестьяне вынуждены были оставаться при своих помещиках. 70-е годы, конечно же, по-другому повернули эти события, и здесь мы с вами сталкиваемся с тем, что уже в конце 70-х, особенно в начале 80-х, рабочие начинают, ну, скажем так, проявлять себя как политически сознательный с выработанными своими интересами класс. И здесь он кардинально отличается, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, здесь мой такой тезис будет достаточно, возможно, спорным. А вот крестьяне тоже как бы понимали свои интересы, но я, говорю о... я имею в виду, что рабочие понимали более глуби... начинали понимать более глубоко свои интересы. Если, ну, В чем это выразилось? Во-первых, мы еще вернемся к... Я тут перескочил, хотел о рабочих, а все-таки начал с народнических идей. Но мне было важно показать, что народничество зародилось, понятное дело, несколько раньше рабочего движения. И что самое главное, что нас с вами должно заинтересовать в изучении, это то, что народники активно влияли и на само рабочее движение. Вот. Те же 70-е, начало 80-х годов, они достаточно... Ну, в общем-то, это доминирующая была идеология в рабочем движении. Вот. И хотя, еще раз повторюсь, рабочий класс сформировался уже как самостоятельная социальная группа в российском обществе, хоть и малочисленная, со своими признаками, и постепенно формируются его э, идеи. Вот. Но мы с вами знаем, что вот, «Земля и воля», которой входил Плеханов, там, Михайлов, Фигнер и другие, вот, это общество э, активно действовало в течение там, около четырех лет, ну, с 1876 по 1879 год. Вот пока они фактически не придут к расколу. То есть раскол их начался, вот я, мое мнение, что вот как раз первые расхождения прошли в 79 году, а вот в 81 после покушения на Александра II, мало то, что организация вот, народной воли, которая осталась от земли и воли, была разгромлена, но... В данном случае повертерпела фиаско и идея народничества как таковая. То есть вот это был ее пик. Вот, потому что вот в том же 1976 году Плеханов на демонстрации у Казанского собора в Петербурге впервые выступил. И считается, что вот его, это выступление, если мне память не изменяет, ну, впервые показало идеи марксизма. Вот, вот открыто в публичном выступлении вот, проявились. Однако была и другая группа, куда входила, например, Вера Засулич, дочь высокопоставленного царского генерала, если мне память не изменяет. Значит, было покушение на Трепова, попытка покушения другого землевольца на Александра II. Но Плеханов и его, кстати, потом Засулич при разделе вошла в черный передел плехановский вот, и поменяла свою позицию и причиной было знакомство вот, народничество с работами маркса но мы еще об этом поговорим вот. еще я повторюсь группа освобождения труда и вот вообще плеханов деятельность плеханов это не Единственный марксист на российской почве. Вот. Просто он один из первых стал развивать именно марксистскую теоретическую основу, в том числе для России. Соответственно, ее с особенностями России, Российской империи, ее особенностями, доказывая, что да, хоть пусть пролетариат и мал, но он есть, и он формируется как класс со своими признаками. Давайте перейдем теперь все-таки к рабочему движению, потом вернемся к в том числе раб, рабочим организациям. Им, наверное, мне будет несколько проще ответить на вопросы по народничеству с вашей стороны, если вы будете не против. Потому что, подводя итог народничеству, от себя еще скажу, что, кратко, резюмируя, что народники... Это прежде всего люди, которые, а, видели свою роль в пропаганде среди крестьян революционных идей, органи... видели крестьянскую общину как зачаток и прообраз будущего социалистического, одной из форм социалистической организации трудящихся. Соответственно, видели своей целью внесение идей значит, революции в крестьянские головы, ну и дальнейшие вот вариации, которые я уже рассказал, кратко, вариации народнической мысли. Вот. Соответственно, в общем-то, и эти, ну и, конечно же, террористическая направленность, которая потом стала фактически основной их деятельностью. Да, я понимаю, что сейчас многие подумали: ну как стала основной, а как же ССР, а как же их работа, а как же их программа... Я имею в виду конкретно вот тот исторический момент, потому что все-таки надо сказать, что да, СССР восприняли народнические идеи, были продолжателями их на новом качественном уровне, но мы сейчас говорим о народничестве. То есть я вот хочу, чтобы мы пока не отрывались с вашего позволения от этой темы. И да, если вы найдете мои ошибки, пожалуйста, с удовольствием выслушу ваши замечания критические. И в общем наша цель совместно понимать ту ситуацию, которая происходила в тот, в тот момент в России. Прежде всего, в общественном движении. Вот. Дальше. Давайте перейдем к рабочему движению. Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что одним из ярких Проявлений этого самого рабочего движения в эти годы, как действие самих рабочих, стала Морозовская стачка в январе 1885 года. Да, мы уже переходим в 80-е годы, потому что нам надо говорить о рабочем движении. И, в принципе, оно крепло и стало себя проявлять именно в 80-е годы. Здесь, конечно, сыграли свою роль и Плеханов, и Такие деятели, как Халтурин, Абнорский. Мы сейчас еще поговорим об этих рабочих организациях, которые создавались, с которыми, в которых эти люди участвовали. Вот. Мы знаем, что большое, вот, что очень важно отметить, что в этой Морозовской стачке принимали и стали организаторами ее, то есть, в, скажем так, именно организовывали. Люди сами организовались, но их повели. И в течение всей стачки, скажем так, направляли три крупных политических, ну, давайте так все-таки скажем, политических деятелей да, в рабочей среде. Петр Моисеенко, Василий Волков и Лука Иванов. Ну, вот те фамилии, которые в нашей историографии обозначены. Вот по этому, ну, с, чем, с их именами связана эта деятельность. Вот. Но в данном случае, что, как, откуда она возникла? О Морозовых у нас в истории, там. и они жестокие эксплуататоры и вошли при этом такими меценатами строительства, строили больницы, жилье для рабочих своих и так далее. Но мы же знаем, что в истории все вынуждено. Они были вынуждены, чем сложнее становилась техника, кадры всегда являются проблемой для всех. Ну и, собственно, вот и больница, и жилье – это для тех рабочих, которых они вырастили, в которых они вложили деньги. Они старообрядцы, насколько я помню, это такие основательные люди, они все делают так качественно, степенно, но при этом выжимают последние соки. Вот. Что и проявилось как раз в том, что забастовка, вот эта морозовская стачка, прошедшая в 1985 году, она и выявила уже те элементы, скажем так ярко высветило я бы так и выразился, но само предприятие, которое находилось, если мне память не изменяет, Варяховозуева, вот куда поступил после ссылки, будучи народником, у нас Петр Моисеенко на эту работу вот, проработал он там, увидел все прелести жизни рабочих. Предприятие было крупным по тем временам, да и сегодня, я думаю, что это не самое маленькое предприятие в 8 тысяч рабочих. Да, понятно, что там преобладал ручной труд во многих вещах, поэтому рабочих и требовалось много, но это же рабочие. И это крупное предприятие. Вот. Здесь были все прелести вот. эксплуатации и большие штрафы. И э, э, э, мануфактурные, заводские лавки, где... Условно говоря, можно было только в них отовариться рабочим по талонам, скажем так. Да? Плюс увеличение времени, повышение нормы выработки и так далее, и так далее. При этом штрафы, вообще это в принципе не только Морозовская линия, вот, я когда занимался кормозаводской промышленностью Урала, это вообще нормальная была политика у всех бизнесменов России, да и я думаю, что не только России. А наши бизнесмены копирайтели то, что на Западе и тогда, и сегодня ничем они особо не отличаются. Вот, потому что и в Европе, мы знаем, и в Англии эти все, там, например, карточки, и заводские лавки были. Вот, значит, э, травы, э, и скажем так, не до выплаты зарплаты доходили от 30 до 50%. процентов. Поэтому, понятное дело, что рабочие так получали по минимуму, абсолютно согласно вот вычислениям Маркса, что ровно настолько, чтобы поддерживать их физическое состояние. Вот. И к 1985 году, там да, наступает еще кризисный момент, начинается очередной виток экономического кризиса, ну и, соответственно, Морозовы и их управляющие, чтобы сократить издержки, начинают э, кампанию по усилению вот этой штрафной деятельности, сокращению зарплат на рабочих. Ну и, соответственно, 5 января произошел, как сейчас говорят, да, социальный взрыв. Вот. Э, как раз э, группа передовых э, Людей, ну точнее взрыв там -то произошел, простите, не 5 а 7 января, в праздник. Дело в том, что 5 собралась вот группа людей, с которыми Моисеенко и вышеозначенные товарищи там поддерживали отношения, объясняли, и те их стали сторонниками идейными. А вот, не помню, говорил я ли нет, что до а, прихода на завод Моисеенко был в ссылке. Он был народником, участвовал значит, в народническом движении. И до 1983 года находился в ссылке, потом вот вернулся и поступил на Морозовскую мануфактуру в вот. Собственно говоря, они договорились о стачке и предъявлении требований. Поводом непосредственно поступило то, что ну, 7 января это у нас Рождество, праздник тогда, так же как и сегодня был, выходной день считался. На всех заводах выходной день был, а Морозовы решили его сделать рабочим. Это стало поводом для выступления. Вот И, соответственно, стачка разрослась, к ним, к морозовцам присоединились рабочие других фабрик московского региона, ну и, соответственно, были предъявлены требования, сформулированные вот вышеозначенной группой. Вот. К ним относились, прежде всего, повышение заработной платы, улучшение условий труда и учреждение государственного контроля за работой предприятия. Вот. Были вызваны, если мне память не изменяет, войска. Значит, и, соответственно, стачка была подавлена. Моисеенко и его товарищи предстали перед судом. Но вместо суда, скажем так, точнее расправы, яркие выступления и Моисеенко, и его товарищей, они, скажем так, не просто себя даже не оправдали, они вскрыли всю подноготную ситуацию на фабрике. А так как суды на тот момент еще были, в общем-то, открытыми, получилось так, что такое публичное обвинение русской буржуазии в тех условиях, в которых рабочие работают ну, и со всеми сопутствующими. И суд принял решение оправдать участников забастовки, но власти также параллельно. Ну, на мой взгляд, это такая, хороший такой грамотный их политический ход был, что вроде бы публично, так как это на публику вышло, их оправдали согласно законам, да, но применили административные меры, выслали этих людей за пределы региона, чтобы они здесь не будоражили народ. Вот. Ну, Моисенко прошел славный путь в жизни. Он и в гражданского не участвовал, и в Красноармии служил. Вот. Поэтому он был такой: его рост от народника до коммуниста. В общем-то, был таким целенаправленным, вот. и он развивался, то есть этот человек не стоял на месте. В общем, Морозовская стачка, самое главное, что она показала? Во-первых, что рабочий класс сам может организоваться, что при наличии, да, здесь мы снова можем вернуться к Бакунину, к Лаврову, и к тому, что необходимо образование, агитация. Вопрос, какая, насчет чего и так далее. Вот здесь мы видим, что, э, я бы так сказал, э, да, э, Моисеенко не был представителем какой-то партии, э, не был представителем какой-то организации, но у него был уже э, такой бэкграунд, как сейчас модное выражение, да, вот, э, деятельности и, он, и организаторские способности, которыми он грамотно воспользовался, направил... Э, возмущение рабочих не в какой-то там разгром машин там и чего-нибудь еще погромы да такие вот аля-крестьянский бунт а именно в организованные действия с выставлением требований с выработанными этими требованиями что, что пока, а уж присоединение других рабочих регионов показало общность их проблемы. То есть, что они осознают эти проблемы все. Вот уровень, что они осознают их, действительно важен. Я думаю, что вы, многие, кто здесь присутствует, прекрасно следите за текущими дискуссиями в так, нашем называемом левом спектре, который вот одни у нас тоже вот как... Ткачев, все, жаждут некой организации, которая поведет кого-то, опираясь на опыт. А другие говорят, ну, как одно из таких ключевых сегодняшних да, точек соприкосновения, споров. А другие говорят, нет, надо до того, чтобы рабочие созрели. А, возможно... Истина где-то посередине. Но это не тема в сегодняшней нашей лекции. Так, давайте продолжим по рабочему движению. Что у нас э, еще, а, какие мы еще можем отметить, кроме Свод с стачки, а, понятно, здесь порыться в историческом материале можно найти много, но все-таки временные рамки наши они все-таки ограничивают нас в этом. А, обязательно надо сказать: вот хоть я и говорил, что скажем так, народники доминировали в 70-е годы, но это не, еще не значит, что рабочего движения а, после так называемой городской реформы Александра II, которая высвободила а, миграционные процессы, дала им зеленый свет, и вот разорившиеся крестьяне пошли в город или же на заработки. Мы с вами говорили, что... Одним из элементов заработков и в те времена было отходничество. То есть, когда часть старших сыновья уходили в город, должны были деньги семье присылать, чтобы она могла заплатить по своим долгам помещику. Вот. А семья оставалась в деревне. Это все вот такой во времени растянутый процесс. Но даже уже в это время, в те же 70-е годы, когда доминировала народническая идеология с ее крестьянским характером, которые народники, которые старались не замечать рабочий класс и видели его только как мы ну, видели, то ну, как сопутствующее крестьянству некое движение создавались рабочие организации, ну например два союза рабочих Южно-Российский союз рабочих в Одессе, который просуществовал около года, ну, его даты там 1875 и 76 Руководителем был Заславский. И основными скажем так, программа его действий и вообще основной деятельности, он видел пропаганду. Вот. Да, пропаганда была народнической идеологией, но в любом случае мы с вами видим, что это самостоятельная организация именно рабочих. Второй организацией стал Северный Союз Русских Рабочих, который был также организован выходцами из народнического движения Степан Халтурин. Вот. Здесь вообще личность интересная. Я, к сожалению, материал очень обширный, и при подготовке к лекции я не все детали, которые бы хотелось, успел освежить в своей памяти. Но, насколько мне помнится, он был активным сторонником как раз вот пропагандистской деятельности, но в одном из моментов я прочитал, что народники все-таки его стащили к террору. Да? Ну, может быть, я ошибаюсь. Может быть, он и так, и так принимал участие. Здесь поправьте, если кто получше помнит и знает. тут вот можно, когда мы перейдем к диалоговой части, там обсудить это. Но на сегодняшний, на тот момент, который я хочу подчеркнуть, а именно самоорганизацию рабочего класса, это вот Северный Союз Русских Рабочих, он присуществовал немного дольше. То есть 1878 по 80 год здесь уже была не только пропаганда, они выпустили две газеты, ну, так сказать, раб... листок, назывался «Рабочая заря». Если мне память не знает, их всего две вышло. И Владимир Ильич высоко оценивал выпуск этой газеты самостоятельно, как агитационного, вот такого широкого для агитации метода. Через печатное слово, а не просто разговоры. Значит, здесь у них уже... Речь поднимается о ликвидации существующего строя, борьба за политические свободы, а агитация идет, ее, скажем так, нам, как бы я обозначил, такой Одним из центральных моментов агитации, что необходима солидарность рабочих. а вот Не просто точечные какие-то борьбы на конкретном предприятии, что нужна именно солидарность. Но, собственно, даже в самом названии организации «Северный союз русских», то есть «союз» — такое ключевое слово. Но так как народническое влияние здесь было подавляющим на тот момент, организация... вот. Ну, чем успели они, что они успели сделать, это по, поучаствовать в стачках рабочих, то есть вот их организовать на эти стачки. Вот. Другими уже организациями, которые перешли на следующий уровень, это, это тоже уже 80-е, в основном середина 80-х годов, это после того, как тот же Плеханов и его соратники вынуждены были эмигрировать и создали в 1883 году группу освобождения труда. С одной стороны под влиянием Плеханова, с другой стороны под влиянием распространения вообще работ Маркса в России. Мы с вами уже говорили, я могу повторить, что, если мне память не изменяет, первая работа, вот «Капитал», первый том капитала был выпущен в 70-е годы, точный год сейчас не назову. Вот, и пришел официальную цензуру, и цензор там написал, что да, работа вредная, но по состоянию умов тех, кому она направлена, они не в состоянии ее осилить. Он имел в виду рабочих, но абсолютно упустил из виду разноченную интеллигенцию, которая, собственно, и восприняла марксовые идеи, и так или иначе их понесла, скажем так, в народ. А вот. Ярким примером этому, на мой взгляд, является вот как раз деятельность кружка болгарина Благоева, вот, который организовал, он, по-моему, был студентом, и вот он среди петербургских вузов, по-моему, там три вуза входили, он организовал кружок, который вошел в историю как кружок Благоева. Вот. И здесь уже этот кружок был, проработал с 1885 по 1887 год. Некоторые датируют 1886. Мне память если не изменяет, просто благо его выслали в 1886, а разгром уже кружков произошел в 1887 году. Здесь они изучали марксизм, то есть уже распространяли именно марксистские идеи. Доказывали, одними из первых вступили в конфронтацию с народниками, доказывали, что да, рабочий класс по численности не представляет такую массовую категорию в российском обществе, но с точки зрения организационной, с точки зрения его интересов является более революционным, чем крестьяне показывали сущность крестьян, их мелкобуржуазную сущность, при всем даже их состоянии. Также издавали вот свою газету, но, как я уже сказал, кружок был раскрыт и его деятели были разогнаны, получили различные степени наказания. Но параллельно с ним также существовал кружок. Тачиского. Если мне память не изменяет, он, я имею в виду, тачиский, он принимал участие. Ой, поправьте, если вам не сложно, кто если кто знает, значит, поправьте меня, пожалуйста. Он по принимал участие в деятельности, он где-то в какой-то организации состоял. Вот, прошу меня простить, я не нашел, вот помнил, и так и не нашел, где он состоял. Ну, давайте ограничимся тем, что вот у меня здесь <смех> подготовлено. Да, повторюсь, я с удовольствием, если меня поправят, дополнят. Это очень важный момент. Значит, товарищество существовало с 83 по 87 год, также в Петербурге. Вот, и активной своей позицией вот, оно тоже вело агитацию. Ну, вот по некоторым данным, вот я здесь находил разные сроки да. некоторые говорят что не с 83 вот источники а с 85 го он существовал то есть параллельно с кружком благоева вот может быть мне тяжело к сожалению это сказать здесь я здесь надо лезть уже в архивы и смотреть уже непосредственно там и брать за точку Возможно, что зачатки кружка были в 83-м первый, а активная деятельность началась в 85-м, поэтому ряд авторов считает 85 год таким. Значит, здесь этот кружок себя четко спозиционировал как ярый противник народничества и сделал упор на теоретическую работу и пропагандистскую, но и теоретическую, и воспитательную. Но ну, стоит сказать, что именно в этом кружке первый ну, приобщился к марксизму Шелгунов, например, известный деятель нашего революционного движения. Вот. Потом, если я правильно Помню, вот организовалась вот, Бруснево, кружок будет дальше в 89 году. И вот Шелгунов примет в нем активное участие, активную деятельность. Да? То есть мы видим, что да, в 87 году кружок Тачийского будет полиции снова разогнан, но он даст хорошую почву уже среди рабочих, то есть это не просто студенческий кружок, как, например, у Благоева, да, а, а это именно среди рабочих, то есть и они являлись его костяком, вот очистка марксистской идеи будут рассосняться дальше. Значит, следующим кружком я бы отметил кружок Федосеева, то есть в, в Казани и вообще, в принципе, во многих городах России стали организовываться эти кружки как вот такие самостоятельные, да, я думаю, что параллель сегодняшнему мы можем тоже частично провести. Ну, я говорю частично, потому что все-таки ситуация немножко другая, да, у нас был уже 70 летний опыт Советского Союза, и мы знаем историю, и, и в принципе в определенном смысле дорожка проторена. Вопрос в том, что теоретически осознать, вдумать и действовать, то есть, но без теории. Нельзя действовать, потому что иначе можно скатиться каким-то анархистским методом. Но это мое мнение. Вот. Я не, на нем не настаиваю на текущий момент, потому что здесь надо работать и работать. Это пока просто такой тезис. Вот. Значит, ну, кстати, если говорить о судьбе самого Тачиского. Вот. он также не бросил свою революционную деятельность, он позже станет большевиком, примет участие, если мне память не изменяет, в революции 1905 года активное, и как раз попадет под белый террор годы, по годы гражданской войны, его убьют террористы, вот, значит, дальше Федосеев Значит, по Федосееву здесь также главное и вот это кружок студенческий по-моему как раз в Казанском университете и именно в этом кружке начал приобщаться к марксизму Владимир Ильич Ленин да? будучи тогда студентом Казанского университета и вот на базе этого кружка он познакомился и потом ну, какую роль сыграл Владимир Ильич в жизни не только России, но и всего мира мы тоже знаем. Но началось все вот, с кружка. Вот. Но повторюсь, что очень важно, что распространение марксизма не ограничилось только лишь столицами. Петербург, понятно, это на тот момент один из центров русской промышленности, мы об этом с вами говорили. Вот. 89 92 год, опять возвращаемся в столицу. Знаменитый, действительно знаменитый кружок Бруснева. Значит, его, кроме пропаганды марксизма, то есть ну, вы уже чувствуете, да, я все время говорю пропаганда, пропаганда, то есть они постоянно занимаются вот научно-теоретической пропагандистской деятельностью, я бы так сказал. Но в данном случае, что еще очень важно отметить, Брусневский кружок, ему ну, многие историки приписывают честь первой маевки состоявшись в 1891 году, потому что репрессии дошли до уровня, что запрещали многие вещи. И вот, как бы, маевка в виде там, посиделок таких на природе, там, развлечений, стала одной из форм, где вполне легально можно было проводить вот такие собрания. Да. А вот, потому что демонстрации там и разгонялись, а маевка, ну что там, люди на природе, как у нас сейчас говорят, шашлык собрались по покушать да попить. Но на самом деле обсуждались как раз вот все идеи, песни пели революционные, вот, это тоже очень важно. Там собиралось, может быть, и немного человек, по-моему, первая маевка собрала около 20 человек, но важен сам факт состоявшегося вот этого и что стоит немаловажно отметить, что Брусневский кружок активно поддерживал связь с такими же организациями в Москве, Туле, Нижнем Новгороде и рядом других городов. То есть это тоже, на мой взгляд, очень важно. Это такой вот переход вот от закрытости, от да, такой локальной деятельности к различным установке связей и налаживанию контактов между марксистскими организациями. Позволю на этим количество смотреть, там кружков было много, можно продолжать эту тему бесконечно, но глядя на часы, я все-таки попытаюсь уже подходить ближе то есть к концу, и чтобы мы могли перейти к обсуждению и, возможно, дополнению того, что ваш покорный слуга сказал. Так, ну, по деятельности самого, собственно, Плеханова, вот, что можно сказать? Ну, я уже говорил о том, что он, в принципе, проявил себя и организацию как народоволец, организуя первую такую крупную нашу организацию, как «Земля и воля», будучи ее лидером, выступил у Казанского собора, дальше был раскол в этой организации. Ну здесь я позволю себе вернуться к почему я высказал позицию о, о том, что взрыв бомбы и убийство Александра II фактически положило конец народничеству, то есть стало его а В дальнейшем они да происходило долго. Еще СССР будут, но в принципе, к чему скатятся СССР? Так фактически к тому же терроризму. Я сейчас не беру даже процессы уже в Советском Союзе, я беру даже Советскую Россию, гражданскую войну, их роль в этих событиях, в большинстве своем. Вот, кто не встал на сторону большевиков, тот так или иначе остался на стороне, оказался на стороне белых. Вот, по поводу взрыва. Дело в том, что вот... В наше время тоже изучаются, и историки смотрят на это, изучают. Выходило ряд статей, и в одной из них, в общем-то, дополнение к изучению уже того, что есть о народниках, автор статьи указывал, извините, если я знал, что мне предстоит вот такая деятельность то наверное я бы конечно все это фиксировал но так я просто прочитал для себя основной материал заполнил и к сожалению сейчас найти эту статью не смог хотя пытался скажу вам, признать честно вот значит кто автор статьи писал он писал следующее что народническая идеология ну кроме уже известного что была очень популярна он описывал ее влияние не, не только там, на интеллигенцию, да, а в принципе вообще на активное городское общество, то есть на тех людей, которые были, ну, скажем так, общественно активны. Крестьянство, оно все-таки было инертным, и мы знаем, что эти все хождения в народ закончились печально, в том числе и по причине того, что значит, интеллигенты, которые учились быть крестьянами, там, кузнецами, там, кем еще, приходя в эти деревни, начиная вести агитацию среди крестьян, крестьяне их полиции сдавали. А типа, господин там пристав, вот они тут нас это мутят. А те с удивлением и искренними эмоциями говорят, да что же вы делаете, мы же за вас. Вот. Но что показывало абсолютную неготовность крестьян к каким-то действиям. Так вот, народники были популярны, и даже их некие вот такие террористические атаки на особо одиозных личностей, ну, скажем так, не смущали население, не видели в них таких вот борцов за демократию. Но после взрыва бомбы и убийства Александра II, значит, это шокировало русское общество, по мнению автора статьи. Здесь... Я думаю, что с ним можно согласиться, но это еще раз подчеркну мое мнение. Вот. и показала всему обществу, что, что самое это главное. Ну, пришел Александр III. Что изменилось? Они что-то поменяли? Нет, Александр Третий был яростным консерватором. Господин Победоносцев, написавший известное письмо, отразил всю суть этого консерватизма и реакционной сущности режима и всему обществу стало понятно что теми самыми заговорщическими террористическими методами ситуацию не поменять на место одной фигуры всегда придет другая казалось бы могли бы понять и раньше ну, поняли вот в этот момент поэтому и получилось так что народная воля была разгромлена вот, а черный передел После, ну, уехали они еще раньше, если не память, не знаю, в 1880 году за границу эмигрировали. А вот в 1883 году, после анализа всей ситуации в России, и, понятное дело, что с достаточно подробным ознакомлением с марксизмом, была организована вот группа освобождения труда. То есть эволюция взглядов от народников к марксистам, у Плеханова и его товарищей произошла, вот, опять же, что доказывает правоту марксистской теории, под влиянием э, общественных событий, то есть событий в обществе. В том числе, а, развитие капитализма в России, а, б, кризис, а, давайте так назовем, крестьянской идеологии, то есть идеологии крестьянской революции в России. А, и, знакомившись с этими работами, Плеханов принял, на мой взгляд, правильно сделал вывод о том, что только рабочий класс полностью освобожденный от каких-то пут материальных, и которые как бы иллюзорно его спасают от там, крайней степени эксплуатации, голода и других проблем, которые теряя работу, теряет средства к существованию, только он может быть единственным революционным классом, у которого действительно кроме цепей терять-то ему и ничего Вот. но вот как-то кратко, да, сегодня получилось. Еще раз прошу меня извинить, может, где-то за сумбур. Но я хотел бы на этом остановиться сегодня, потому что более подробно вот, в силу всего надо остановиться на идеях Плеканова, на его работах. Значит, и, возможно, это обсудить отдельно. Жду ваших вопросов, если ну, замечаний, конечно, поправок, дополнений. Вот. на сегодня как бы у меня вот все. Еще раз прошу простить, если в данном случае краткость не оказалась сестрой таланта, то вполне возможно. Вот. Ну, в общем, я закончил. По-моему, систематизированная. Да, товарищи, если вопросы есть, то, пожалуйста, задавайте голосом, поднимайте руку на трибуне, мы вам дадим слово, и вы сможете задать вопрос, высказать комментарий и так далее. Если голосом нет возможности, тогда пишите в чате, пишите слово вопрос как обычно большими буквами. И мы тоже на него ответим. Пока что запросов на выступление я не вижу. Да, ну вот тут вопрос печатается. Видимо, да. знаете, Честно, немножко он меня поставил сейчас в тупик. Причина следующая, что я не поднимал, скажем так, информацию по поводу зарубежных выступлений. Надо осветить. Я все-таки уж извините, я был всегда специализировался на отечественной истории. В большей степени давайте я учту это пожелание. Вот сейчас запишу себе, что надо запараллелить. Это правильно. Значит, информацию выступлениях за рубежом. Вот. Это действительно важный момент. Давайте я себе помечу, но давайте это будем делать все-таки, ну, скажем так, хорошим дополнением к... Все-таки мы изучаем нашу отечественную историю, в данном случае историю партии нашей. Вот. И будем касаться... Ну, конечно же, связи с рабочим движением по мере нашего изучения. Но все-таки основным на 90% делать историю наших движений, если вы не возражаете. Но я сейчас запишу себе и помечу, постараюсь не забыть. Да, я для записи напомню, что вопрос был про Морозовскую стачку. Были ли в 19 да. веке в других странах похожие да. Вот Еще у нас здесь в чате есть вопрос. Расскажите вкратце отличия политических линий народников, эсеров и большевиков. Кратко и по пунктам. Очень много путаницы в этом вопросе. Спасибо. Сейчас я быстренько закончу. Так, в Европе. Так, в Европе. Ну, ну, я отвечу на этот вопрос, просто я в чате увидел, что наши движения как-то отдельно существовали. Дело не в том, что они существовали отдельно чтобы слиться с неким международным рабочим движением, надо наладить связи. Мы с вами сегодня посмотрели, что наши марксистские, например, организации не налаживали связи только между собой. Давайте не будем забывать, какие элементы связи технической даже были в то время. Я не думаю, что прямо все марксисты хорошо знали зарубежные языки, да, иностранные языки, чтобы иметь контакты, да? И, возможно, есть какие-то работы на эту тему, но я пока не встречал. Извините, не могу ответить полностью на ваш вопрос. Возвращаясь к вопросу о преемственности народников СССР и их взаимодействии с большевиками. Ну, чтобы кратко, здесь поправьте, если я ошибусь. Значит, ссры, они стали продолжателем народнических идей в том смысле, что они... С народниками их объединяет одно. Они количественно, то есть вот крестьянство было количественно самой массовой социальной группой, давайте я так выражусь, социальной группой в российском обществе. Вот. Даже по статистике они, мы знаем, что даже на период НЭПа там что-то около 80% их было в Советской России, в Советском Союзе. Вот. И это к нашему, я отошлю вас к нашему первому занятию, когда я очень много времени уделил промышленному перевороту. И одному показ... из показателей этого промышленного переворота, вот, что в том числе меняет социальная структура. СССР продолжали народников в том смысле, что воспринимали крестьянство как основную всю эту социальную группу и выстраивали, но в отличие от народников, они развивали идеи земельного вопроса, наделения крестьян с землей фактически стояли на позициях мелкой буржуазии, вот. не зря же потом многие их деятели поддерживали пулатчество, высказывали свои идею вот в эту сторону, что вот русский крестьян надо ему дать разбогатеть, потом вот там произойдет расколы, там и так далее, вот и до меньшивистских идей, то есть реформаторскими путями прийти к революции. Ведь не зря же они в 17 году раскололись на три организации. Вот. Но вот как мне видится, не зря же, опять же, именно левым ССР принадлежит все-таки авторство, можно сказать, декрета о земле в, том, в той ее части, где речь идет о наделении крестьян с землей. Владимир Ильич, как известно, взял их статью за основу, переработал уже как юрист в декрет, придав ему юридические моменты и добавив, заменив понятие социализации земли национализацией. Если мне память не изменяет, если я что-то упустил, поправьте. Вот, поэтому СССР в этом смысле связаны с народниками по крестьянской линии, если можно так выразиться, но они пойдут дальше, они вот создадут свою партию, если мне память не изменяет, даже раньше, чем большевики, вот, но в дальнейшем развитие их организации, внутренние их процессы, дальнейший раскол, она, ну, в основном на правое и левое крыло, центристы менее известны, как активные политические деятели, вот, Говорит о том, что, скажем так, ССР придерживались главной линии народников в том, что крестьянство – революционный класс. Вот я это понимаю так. Повторюсь, если вы прочитали, увидели и пришли к мнению, там, какие не обязательно работы там, ученых, вы просто подняли статистику, документы партии, вот, прочитали их, из аргументированно возразите, я буду только рад. По поводу связи с большевиками, ну, здесь я бы ответил только так. Вот я уже упомянул социализацию, национализацию. Слово социализация происходит от общины, то есть не общество а именно общину ССР видели центральным звеном, как и народники, значит, экономической деятельности. И социализация земли предполагала передачу земли общине крестьянской. Вот. Национализация подразумевает несколько другое, социалистическое, я имею в виду, национализация, а не современная национализация, которую, о которой мы слышим со времен там, особо Маргарет Тэтчер и так называемого неоконсерватизма в Западе. Вот. Ну и вылившуюся в знаменитую форму национализации убытков, приватизация прибыли. Вот. В социалистическом понимании национализация подразумевает передачу земли в собственность государства. Но почему это не противоречит интересам крестьянства, а государство принадлежит народу? Поэтому, когда особо ярые головы спорят о том, что вот все государственное, это плохо, а оно отделяет значит, собственность от непосредственного народа, который эту собственность должен притворять значит, в блага, это не совсем так. Вот. Потому что если государство пролетарское и крестьянское, то, то есть союз рабоче-крестьянское государство, давайте так назовем, использовать термин начала 20 века, ленинский термин, вот. я это вижу так. Вот. Короче, ответить не смог. Так, у нас тут в чате целые петиции. Так, сейчас. Так, У нас вопрос голосом есть. Да, я да, знаю, да, Да, конечно. в приоритете. Так что... Дмитрий, пожалуйста, да. вам слово. Да, здравствуйте, товарищи. Да, здравствуйте, Дмитрий. Такой вопрос. Вот мне хотелось бы понять, почему вот это вот мелкобуржуазное крестьянское сознание нельзя было убедить, ну, не, мог, не могли большевики таким образом убедить их в том, что это действительно рабочая схема. Я о том, что коллективизация, которая была уже в тридцатые е годы, ну, проводилось интенсивно. Почему изначально нельзя было убедить эту крестьянскую мелкобуржуазную массу в том, что это эффективный инструмент. Это же действительно эффективный инструмент. У нас же, когда появилась относительно сельскохозяйственная техника в большом количестве, то обрабатывать mm -hmm. землю в большом объеме, нежели, ну, у нас там, ну, представьте, там каждый будет обладать десятю сотками, mm -hmm. и да -да -да. у нас будет большое количество мелких собственников с 10 сотками, и каждый купит себе по трактору. На это, на, на, наверное, это будет неэффективно, если он будет каждый, трак, каждый будет трактор использовать на этих 10 сот. А если они все объединятся и будут использовать все это в, в рамках большого объема земли, это просто логически более а, приемлемо и лучше, эффективнее. А почему же эта логика у мелкобуржуазных христиан не работает? Спасибо за вопрос. Вы частично даже сами успели на него ответить, говоря о тракторах и сотках. Я позволю себе, может быть, некоторую иронию в ответе, но, знаете, крестьяне в те времена, не как дети. В том смысле, что вы, наверное, замечали, особенно у кого, кто из молодых, у кого есть, может, младшие братья, кто постарше, может, уже свои дети, что когда ребенок растет, вот он еще маленький, да, вот он, не знаю, там, Горит плита, мама готовит еду, ребенок тянется, тянется, вот он хочет там этот огонь потрогать, ему весело. Потом он обжигается, такой, ай, плачет, его успокаивают, но больше он к огню не суется. Вот так и наши крестьяне. Я уже упоминал НЭП, и мне кажется, это как раз ответ на ваш вопрос. И крестьяне изначально, давайте вспомню, Кронштадтский мятеж, Антоновский и так далее. «Советы без большевиков». То есть там вообще в этих даже лозунгах видно, видно непонимание крестьянами того, о чем мы с вами сейчас говорим и как вы сформулировали вопрос. Соответственно, бытие определяет сознание. То есть пока крестьяне не обожглись, выражаясь фигурально, когда хорошо, советская власть поделила же землю, она им дала эту землю. Она пропагандировала тозы. Вот вы сказали, почему же не коллективизировали? Коллективизировали. По крестьяне в 1917 году, вот между двумя революциями, мы уже с вами говорили, они писали эти наказы и рассылали их везде. Вот. Так вот, как раз ссср это и собрали эти наказы, проанализировали их, систематизировали, а Владимир Ильич декрет о земле благодаря этому сформулировал как закон. Так вот, следующий закон был в 2018 году, декрет о социализации земли, Собственно, техническая методология, как эту землю делить. Вот. Весной 18 го она была поделена. Крестьяне собрали урожай. Начинается гражданская война. Помещики, которых белых возвращали, издеваются над крестьянами. То есть крестьяне еще не успели почувствовать экономически, как все, собственно, будет. Гражданская война поставила на паузу этот вопрос. Вот. Закончилась гражданская война. Христиане вот с этими мятежами в двадцатом году показали советской власти, а, что они реальная сила, и б, что они не совсем как большевики видят будущее своего хозяйствования на земле. И Владимир Ильич первым это понял, убеждил вначале узкий круг партии, большая была дискуссия, потом съезд советов прошел. А потом только на 10-м съезде, под огромным давлением кронштадтского мятежа, было принято решение Непи. Хотя мы сами знаем, сколько там потом будет споров, да, уже когда Ленин не сможет принимать активную участие в 2023 году в политической жизни, тем более после его смерти. Но крестьяне уже в 20, к 25 году поймут, что вот как вы Наверное, правильно сказать? Еще... начал подниматься. Да, да, да. да. да. А, да. Но... да. и потом кулачески, да. Кула... кулаческие мятежи начались, там всякие, когда началось, собственно, различные, так скажем, провокации со стороны кулаков, и, в общем-то, это в писали, и потом тоже начались разборки с ними. Потом, в общем-то. Да, Мятеж вот здесь и... я пора... только маленькое уточнение. Я бы сформулировал немножко по-другому. Я бы напомнил о 23-м годе. Первый шантаж кулаков советского государства. Когда советское государство, ну давайте так я условно выражусь, правила игры Непа задало и их соблюдало. В каком плане? Они выставили закупочные цены. А кулаки, зная конъюнктуру на рынке, в том числе международном, советская власть как подумала? Мы монополизировали внешнюю торговлю? Ну куда они денутся? Они же не могут сами вывозить зерно. А кулаки взяли его и не продали. И дождались того момента, что а мы же, ну я имею в виду, мы это советская власть, да, правительство, да, оно рассчитывало получить доход от зерна и закупить промышленное оборудование, начать восстанавливать промышленность активно, ну, восстановление шло, но еще более активизировать его. Они устроили криз первый кризис хлебозаготовок, вот. если имеется в виду вот, под вашим словом мятежи, вот они а прямое военное сопротивление. Вот кулаки тогда действовали вот, мирными, экономическими методами, скажем так. А крестьяне, возвращаясь к вашему вопросу, в силу их слабой технической базы, отсутствия тех же инструментов, нежеланием идти в колхозы, точнее, которые тогда назывались тозами, товарищи по обработке земли. Вот. В совхозах была сконцентрирована, вот по декрету о земле, крестьяне писали, что не надо дербанить там племенные хозяйства, там такие помещичьи дворянские усадьбы, где производились эксперименты с зерном, ну, где дворяне занимались научной деятельностью, в хорошем смысле, и таких примеров много. Вот на их территории создавались совхозы первые. Основной формой коллективной организации советская власть видела тозы, но крестьяне в них не пошли. И вот на момент даже, вот вы упоминали коллективизацию, так вот на момент коллективизации, хоть вот все эти проблемы были, крестьяне стонали, обвиняли советскую власть, что они там снова их под кулака засунули, мы тут за революцию, мы тут с гражданскую войну ну, Красной Армии все отдавали, а вы нас предали. Откуда вот эти все противоречия, в том числе и в партии, и в правительстве были? Да? Они отражали вот эту, скажем так, вопли крестьян. Но пока эти крестьяне, что называется, не почувствовали, но они знаете, вот есть поговорка «за что боролись, на то и напоролись». Ну вы же выступали в 2020-2021 году, вам же не нравилось? Хорошо, мы играем по вашим правилам. Давайте, играйте. Кто их переиграл? Кулак. Вот есть такой фильм член правительства. Как насколько да, он отображает, собственно, реальность такого крестьянского быта? Я сейчас вот не тоже... помню общее его содержание, простите, надо пересматривать, чтобы ответить на ваш вопрос. Mm -hmm. вот. ну, там, в и, и... и говорится, собственно, о том как крестьяне жили в тот момент, да, и, собственно, женщина, которая стала потом членом правительства, она взяла в руки управление крестьянским хозяйством на тот момент. И, как, как там сказала, нет такого закона, а он будет. То есть крестьяне приняли закон, который необходим. Насколько я помню, это закон о, о, о, о, о рабочем дне, или как он называется, то есть трудовом дне. Сколько сколько наработал, сколько заработал, столько и получил. и Что-то в этом роде, не помню точно дословно, но, в общем, от закон о труда дне. Что-то что в этом роде, да. Вот. Не помню точно, прошу прошу прощения, память моя дырявая. Но, да общем... не дорявая просто информации много, ее надо постоянно освежать. Постоянно. Вы, вы видите, я извиняюсь, и любой из нас из... Время у нас ограничено. Мы же все в капитализме живем, приходится перерабатывать, и это сокращает время для творчества и изучения в том числе. Я Спасибо большое за... Я хотел бы выразить благодарность товарищу Нестору, который... Я вот столько печатать не могу в чатах, который подробно вот изложил ответ на вопрос... И также вот Анне за ссылку на фильм. Ой, еще бы время было это все смотреть. Спасибо вам большое, товарищи. Это я от да, себя спасибо уже. Спасибо вам за то, что вы выделили время. Для да я-то всегда рад. Я, я надеюсь его и дальше выделять. Ну вот, это вошло уже в мой режим. И надеюсь, Ивать готовится при скромных моих возможностях. Может быть, более качественно. Вот. Да, да, да, да, конечно. И еще вопрос у нас есть в чате. Да -да. Если конца 19-го, начала 20 века выделяется как отдельный класс, то можно ли также охарактеризовать современных фермеров? Также занимаются сельским хозяйством, также есть единоличные хозяйства и работа на аграрной корпорации. Или же их лучше отнести к мелкой буржуазии или кулачеству, если это собственное хозяйство, и к пролетариату, если это работающие на дядю? Спасибо. Ну... А... Я так понимаю, речь вот больше о современных фермерах, да? Значит, ну, фермер, это, вот если это фермер условно успешный, давайте так, пока в общих чертах, то это, конечно, кулак. Он сам чаще всего либо кого-то нанимает, либо силами своей семьи и за счет современных технических возможностей ведет хозяйство. Я где-то читал несколько лет назад расчеты зарубежных экономистов, которые посчитали, что если оптимально использовать в том числе технические и вообще, скажем так, возможности современной промышленности для сельского хозяйства, то в принципе 5% сельского населения могут содержать 95% городского. Есть определенный момент, в котором можно этому доверять, вот, потому что весь 20 век показал, что количество сельского населения постоянно сокращалось, население переходит, переезжает в города значительно, да, но возвращаясь к корпорациям, Помните, марксисты и Ленин, говоря о монополиях, он говорил так, да пусть они монополизируются, пусть они укрупняются, Мы придем к власти и просто изменим направление, скажем так, прибыль от этих предприятий будет служить не интересам частников, а интересам народа. Вот в данном случае, понятное дело, что как монополизация, как естественный процесс капитализма, на мой взгляд, в то же самое в сельском хозяйстве. Если фермер или имеет свое хозяйство, но при этом заключил контракт с агрокорпорацией, ну, то скорее он в нее уже включен и самостоятельным деятелем сельского хозяйства его назвать уже нельзя никак. Юридическое даже лицо, ну как юридическое может быть и можно. Но если у него есть контракт, который фактически лишает его реальных прав, то какой он там хозяйственник? Он уже, да, почти, по сути дела, не он лично нанялся, а его там фирма, как он там называется, его юридическое лицо, да, или ЧПшник, да, там, там частный предприниматель. Ну, я беру даже Западную Европу, это не имеет значения. У нас, посмотрите известный губернатор бывший Краснодарского края. Посмотрите, какие у него угодья. Да? Недавно он, по-моему, про Дерипаску что-то такое проскальзывало. Да? Вместо 13 за 7 миллионов. Продайте мне, пожалуйста, земельку. То есть мы видим, что в любом случае появляется именно сельхозпаралитариат, который у нас в сегодняшнем виде его завозят с Среднеазиатских республик. Китайцам земля отдается, на которую они там все выращивают и захимичивают, бросают, а мы это с вами в городах потребляем. То есть, ну, если брать на социальную, я бы сказал, что в большинстве своем все равно все пролетарии. Я вот читал некоторое время статью про американские банки несколько лет назад, и если, может быть, я ошибаюсь, конечно, может ситуация поменялась, я все-таки не финансист, не экономист в прямом смысле, вот. Там была следующая ситуация, что куча американских банков все-таки главных контролирует промышленность и финансирует, но они не лезут там типа Техаса и других сельхозрегионов крупных. Вот у них там есть мелкие банки, которые этих фермеров обслуживают. Вот. И... Это неинтересно крупным банкам. Поэтому само фермерство как таковое существует. Но на мой взгляд, если даже вот мы знаем, что американский бюджет... Я неоднократно встречал такие замечания в интернете, и в научных различных экономических работах, что ну, там, цифры разнятся, но в принципе большинство сходится, что 50% фермер, ну, сельского хозяйства США – это датируемое хозяйство. Вот, что только 50%, ну, то есть половина, может действительно быть самоокупаемым. Ну Я так предполагаю почему-то, что 50% это прежде всего корпорации. Но вы посмотрите, что происходит сегодня. да, там этот, Я сейчас не про сельское хозяйство. Вот, военные корпорации США получают заказы на несколько лет. А что это такое? Да государство из налогов им платит. То есть государство главный заказчик. Ну дотации в сельском хозяйстве в Америке, я считаю, что это по сути дела то же самое. Ну, условно. Здесь не лезем в детали, чтобы не забыть в дебри, но фактически-то это так. То есть государство явно, условно говоря, гарантирует госзаказ крупным корпорациям. Вот так вот. А они за счет этого имеют возможность там ту же химическую промышленность с удобрениями развивать. Вот, никакой фермер. Добавлю, да, конечно. Тоже есть статья, я не помню, Олег Комолов, по-моему, скидывал в одной из, своих, на одной из своих выпусков, где он рассказывал о том, как идет монополизация, собственно, сельского хозяйства в Штатов. То есть там мелкие, опять же, хозяйства, они постепенно исчезают, и да. основные, основные крупные их поглощают, постепенно увеличивая долю э, в, в том, сколько там, э, ск ну, то есть долю своего жизненного пространства, ну, то есть э, долю э, той земли, которая у них есть в, в собственности. А собственность мелких собственников уменьшается год от года. То есть там, вот, вот эти, там был график э, и э, в, в шкала времени и количество хозяйств, э, тех, которые так сказать, принадлежали мелким собственникам, она год в года уменьшается. Это как количество банков, в принципе, тоже. Да. Сейчас большая часть банковской системы, по-моему, четырем, четырем банкам принадлежит. Сейчас вот примерно то же самое с сельским хозяйством происходит. Но насчет того, что она датирована, Это... не, не знаю. Да. Нет, ну в любом случае, вы правы, Это... мы ничего нового не открываем. Мир капитализма тоже ничего нового не открывает он ведет монополизация, абсолютно естественный процесс. А вот вы упоминали статистику, я недавно в одном из экономических телеграм-каналов, на который я подписан, увидел статистику, что российские банки, значит, их было там что-то около 1300 в 2002 году, сегодня около 300 всего в реестре. И мы с вами видим, что госпожа Набиулина, вот последние лет 5 я так смотрел, мне было интересно, Сколько лицензий в месяц она у банков отнимает. Под любым предлогом. При этом банк открытия, который уже появился, если не ошибаюсь, на, фон, на волне кризиса 2008 года, он сейчас сам загнал себя в кризис, но его же поддерживают. Вот, по понятным причинам. Ну, Может быть я ошибаюсь, но еще раз повторюсь, процесс монополизации – естественный процесс капитализма. В любой отрасли, сельское литохозяйство, услуги – промышленности и так далее. Посмотрите, что делает тот же знаменитый Амазон и все остальные. А сколько у нас соцсетей, условно говоря? Ну, по пальцам руки пересчит. Поэтому, может, кто-то что-то и придумывает. Я всегда на своих занятиях детям привожу пример. Говорю, помните наушники Битцы? Они такие, ну да. Вот я говорю, как, это, как этот бизнес называется, когда, я забыл, вылетел из головы. Значит, когда создают бизнес заранее, зная, что они его продадут. Вот. Забыл термин, как звучит. Вот. Соответственно, вот этот рэпер, не помню его, американский плюс, там еще инженеры не создали эти бицы, Благодаря финансовым там вот этим вещам вытащили их на максимальную плату этого предприятия и продали, кому они там вначале Apple продали, потом Sony купил. Ну, то есть... А, венчурный бизнес. Вот, по-моему, вот так он называется. То есть создаешь стартап, чтобы потом его продать. То есть сами стартапы, сам венчурный бизнес доказывает, что бороться с монополиями сейчас никто не сможет. И что вот то, что преподают в наших школах по обществознанию, детям в бошке затирают, что там они сейчас бизнес выйдут, организуют там, и все попрет, и будет правильный капитализм, и все такое прочее. Ну, я думаю, что изучить чуть-чуть, даже поверхностное изучение экономической истории докажет того, что это не так. Вот. Я еще раз хочу товарищу Нестору сказать спасибо. Тут, по-моему, за место меня лекцию еще допол дополнили, прочитали про народников. Тем не менее, у нас еще есть вопрос голоса. Вот товарищ Шорт. Да, да. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Значит, немножко поправочка насчет банка открытия. История uh -huh. его уходит в 90-е годы. Просто там было uh -huh. переформирование одной конторы, в другую, в третью, пятую, десятую. Uh -huh. вот там Номус банки, хантомайсийские какие-то петрокоммерции всякой. Ну, в общем, дофига uh -huh. там uh -huh. Да, Да, да, да. Я Бенбан, понимаю. Там, там дофига чего все объединялось. Ну, по большому uh -huh. счету, корректировка. Все эти конторы, которые сейчас, все эти банки, которые сейчас существуют, они все имеют корни из 90-х годов. Вот. И благодаря этому, собственно говоря, они и терутся, выживают всю мелочь. Они передавили, передушили, и это естественный процесс для капитализма. Тут вопросов нет. Вот. Но, так сказать, это чисто справка. А вот если брать вопрос по пролетариату, вопрос по крестьянам и по всему поэтому... Я, например, э -э -э, так сказать, от стариков слышал такую вещь что когда советская власть начала тас, таскать, проводить свои прямые вот, таскать, рычаги воздействия на население, вот, то натолкнулся со да, стороны крестьян, натолкнулся на противодействие. Как, каким коллективизацию? образом? Коллективизацию? Нет, нет, нет. Про коллективизацию? Нет, нет, нет. нет, нет. Просто в ага. жизни. То есть для того, чтобы проводить ага. коллективизацию, нужно было ага. повысить э, самосознание населения. Одно из, один из вариантов – это... Повышение образовательного, вот, так сказать, уровня. То есть, чтобы люди понимали, к чему все это дело. Вот, натолкнусь uh -huh. на такую вещь, о том, что от советской власти, как говорится, избы то есть повышение образования, затем uh -huh. научить писать, читать, считать, все вот это вот. И с одной стороны, одни крестьяне начали говорить, а зачем нам это, мы без этого жили, нам и так хорошо. И потом, вот, так uh -huh. сказать, потихоньку, потихоньку пошел такой поток о том, что, ну ведь подожди, если нас эта власть собирается учить читать, писать и считать, значит, она хочет, чтобы, во-первых, сама нас не хочет, получается, обманывать, и, во-вторых, хочет, чтобы нас никто не мог обманывать. Вот. И вот когда вот этот переворот произошел в мозгах, тогда появилось доверие. Вот. И, в принципе, вот эта вот цепочка пошла. Но перекладывая на сегодняшний день, ситуация получается такая. Вот тогда мелкобуржуазные взгляды и понимание, так сказать, цели жизни у крестьянства, которые еще не были колхозниками и, как говорится, еще во всем в этом в накопительстве своем как бы пытались э, видеть цель жизни. Вот все вот это вот на сегодняшний день выглядит точно так же и в большом количестве, во-первых, э, так сказать, рабочих, которые работают со станками, стоят там гайками, гайки крутят, э, сварочными аппаратами работают и значительное количество, естественно, наемных работников, которые там сидят за компьютером, там бумажки туда-сюда носят. Вот. То есть вот эта вот вся цепочка, она и на сегодняшний день работает. Изменился, скажем так, технический что ли, уровень людей или э, другие отрасли появились. Вот. Но в этих отраслях, в любом случае, люди именно так. И здесь вот, вот параллель с историей, она железная. И получается да, такая... Она. Получается такая вещь, вот что и как э, взять из э, так сказать, той истории 100-летней давности, но ну, образно урожаясь, там, 120-летней давности, вот, какие варианты хождения в народ, так в кавычках, конечно, на сегодняшний ага. день могут э, не то что сработать, а можно взять и применить из исторических э, так сказать, э, сундуков, которые мы можем раскрыть, естественно, со своей точки зрения, не с той точки зрения, которая нам буржу закладывает и вкладывает и в том числе сегодняшним школьникам тоже вот этот вот вопрос в принципе на мой взгляд я, я понял вас он у вас как утверждение как вопрос отчасти прозвучал знаете это как раз есть мне кажется ключевой момент сегодняшнего левого ну давайте так не буду не люблю это слово все-таки коммунистического движения Ведь Опять же, мы не можем обогнать бытие, зная, что вот то, что мы знаем, да, вот то, как говорится, как, как вы упомянули, можно провести параллели схождения в народ. Почему их крестьяне не понимали? Потому что не дошли. Они а дошли, потому что их жизнь на это не натолкнула. Вот когда я говорю, что они как дети, вообще и взрослые порой как дети. Те вещи, которые мы с вами можем считать банальными за счет нашего уже и практического опыта и теоретического, они так не считают. Поэтому, возможно, и скорее всего, основным и главной задачей теоретической, ну, такой теоретизации марксизма, его развития это анализ, как раз вот того, что вы сказали, с вычленением. Я бы сказал так. Ключевых моментов еще раз, да, еще раз показать, что да, история повторяется, что развитие общественных отношений сегодня с ее технической стороной в сути своей не поменялось. С точки зрения, я имею еще раз говорю, общественные отношения в сути не поменялись. То, что у нас с вами модные там кроссовки, джинсы и все такое, и компьютеры на руках с ноутбуками, это еще ничего не значит с точки зрения социального нашего статуса пролетариата. Пролетариат просто поменял вид. Он стал технологичным, но от этого, если он не лишится работы, он не перестанет быть пролетариатом. То есть лишился работы, потерял средства к существованию. И посмотрите, что доказывает. Вон, проскочила новость, кратко ее, знаете, даже типа не заметили, что многие, кто после сентябрьских событий, там, известных побежал всякие страны ближнего зарубежья, многие начинают испытывать проблемы финансовые. Все, кончилась подушка, которую они тут подзаработали. Я думаю, что все мы понимаем, о каких городах идет прежде всего речь, где люди могли эту подушку хоть как-то получить. Все, они там либо возвращаться, либо что. То есть вот доказательство пролетаризации. Да, у них там белые воротнички они были. И считали, что бога за бороду держат, потому что они такие умные, им столько денег платят. Ну, покинули свои рабочие места и получили вот, обратно, что они пролетарят доказательства. Но я скажу так, что современная молодежь, и сколько я, хоть и мало, но общаюсь с людьми непосредственно рабочими из других регионов, вы знаете, у них сознание это как раз есть, и молодежь наша очень серьезно задумывается о своем будущем. События этого года ее протрезвили так хорошенько, вот, да, не до конца, но то, о чем мы говорим, вот этот первый шаг, самый главный, да, что они стали думать, и они, и они не испытывают иллюзии о том, что вот они сейчас бизнесменами станут мелкими, ларечек откроют и все и жизнь у них в кармане. Нет, они таких иллюзий не испытывают. Вот. Хотя и много что читается по современной, скажем так, рыночной теории. Вот. Но бытие, еще раз говорю, определило их сознание. Вопрос в том, что вы правы, нам надо... Вот почему же известный грузин говорил, что без теории нам смерть, смерть, смерть? Потому что вот сейчас мы и должны давать ответы на вопрос, а у нас их нет, а наша теория еще не разработана до конца. Только, на мой взгляд, нужно быть таким коллективным Лениным, к чему, собственно, и стремилась советская власть. Вы правильно сказали, вы упомянули ликбезы, там потом дальнейшее образование. Но я хочу напомнить, уважаемым слушателям, что советская власть в 18 18-й год, в год гражданской войны, даже ближе к концу, можно посмотреть, как, какие институты открывались. Например, я очень долго думал, что ЦАГИ открылся в 2021 году. Не знаю, откуда у меня была такая информация. Но относительно недавно, посмотрев его историю, он открылся в 2018 году, если не ошибаюсь, в ноябре. С месяца могу путать, но то, что год 2018 его основания, это да. Значит, дальше ряд других институтов, связанных с физикой, химией, научных. Открывались. То есть, советская власть думала о фундаментальной науке, когда она еще, собственно, была островком в море гражданской войны. То есть, ее самосуществование существование висело на этом самом волоске. Но почему-то... показано в фильме «Депутат Балтики». Да, фильмов этих очень много. Я просто даже вот чисто документы и статистику смотрел. Это правильно, что фильмы огромное значение имеют. Не зря же Владимир Ильич говорил, что кино – наше главное оружие. Он имел в виду, что не все умеют читать научные книги, не все... И что доказало в перспективе жизнь? Вот. Простите, господин товарищ Хрущев, что доказал? Вот он это и доказал. И все, кто за ним стоял. Вот. Я вот тут загадки истории посмотрел. Там автор про Андропова говорит и про Чубайса. Мне YouTube порекомендовал ролик. Знаете, хоть я не сторонник теории загора, но в принципе почему бы и да. Вот мы с вами сейчас говорим о банках. А если посмотреть фамилии, кто за ними стоит, серьезно копнуть. Есть фонды, которых никто никогда не знает. В которых можно вложить деньги и серьезно жить спокойно. Это не те фонды, которые у нас на всяких биржах крутятся. Это Скажем так, куларные фонды. Ну вот И там стабильный доход, так что никакой кризис этим фондам не мешает. То есть наш момент о том, что информация важна, она всегда была важна, что в Древнем Риме, что в Древней Руси, что сегодня. Вопрос какая, и самое главное, применительно ко времени. Пару факторов времени тоже забывать не надо. Вот таким вот образом бы я ответил, да. Да, спасибо большое, да, 1 декабря 2018 года, да. Секунду, про, угу. про грузина. Дело вот в чем. Часто используется тезис, как говорится, выдернутый из того периода, точно так же, как тезис про профсоюзы, о том, что профсоюзы – школа коммунизма, но забывается. О том, что такие тезисы, они были сказаны в момент, когда государство было советское, социалистическое. То есть, Конечно. в данной ситуации, вот как пример, как те же самые профсоюзы школы коммунизма, в капиталистический момент... Они не сработают. И поэтому без теории нам смерть, в принципе, точно такой же подход. Это правильная тезис, абсолютно верный. Но на сегодняшний день получается такая вещь. Теория, которая, скажем так, тогда была, тогда была она, причем она с практической стороны была известна людям. Потому что, в общем-то, участники Октябрьской революции -то еще были живы, по большому счету. Поэтому тут картина достаточно простая, вот, тогда это бы понималось под одним, так сказать, взглядом. А сегодня столько всякой мешанины в сети, столько всяких роликов и столько всяких э, пропагандистов, которые, э, так сказать, разворачивают тему, ну, может, я много на себя беру, ну, образно выражаясь, не с той стороны заходят. А почему? Потому что корень вопроса, вот как я понимаю, как я вижу, в том, что значительная части понимания, так сказать, жизненной ситуации исходит из той базы, которую, собственно говоря, вот в буржуазной школе уже за эти прошедшие, можно сказать, 35-40 лет уже заложили. Вот. Вот эта вот вещь. Поэтому сложно. Но я очень, так сказать, как бы выразиться, поднимаю, потому что работы, так сказать, во, ну, вокруг меня люди есть на работе, людей достаточно. А. Вот. И гляжу, вижу, вернее, как то, что так или иначе у них... Глядя на окружающую ситуацию, на внешнеполитическую ситуацию, точка зрения, если не меняется, то как-то она преобразовывается. Вот. И если у молодежи то же самое, все-таки у меня не такой большой обзор по молодежи, я не вижу, что там школьники, что там студенты рассуждают, Понимаю. думаю, вот, как я, например, сто процентов не могу сказать за. Офисных сотрудников и пролетариат в чистом mm -hmm. виде, который считается фабричным. Я тоже с ними поддерживаю так, через Во. своих знакомых. Во. Угу. Во, Поэтому я и могу назвать только именно такой тезис – наемные работники. До пролетариата uh -huh. всем uh -huh. еще uh -huh. надо дорасти сознание, чтобы появилось пролетариат. Я понял, да. Можно я чуть-чуть... Тоже, скажем так, ну Хорошо. я бы все-таки... Да. Я Хорошо. просто в одном моменте хотел с вами подискутировать. Не знаю, у нас тут не сильно, наверное, времени уже много. А, просто, как бы вам сказать, вот я, может быть, неправильно вас понял. Может быть. Просто я вот читаю, тут параллельно товарищ Дзержинский у нас пишет комментарии. А, вот я согласен, что стадия количества, которая должна перейти в качество. Но вот вы как сами упомянули, да, что у... Вот, вот эти блогеры и так далее. Вы правы. Почему, почему такая ситуация сложилась? А потому что нет стержня. А что является стержнем? Теория. Давайте вспомним Владимира Ильича. А, самый любимый популярный сейчас пример ну, в связи с событиями. Да? А, имеется в виду, что он там в 16 году, в 15 засел, засел в библиотеку и написал знаменитую свою работу «Империализм как высшая стадия капитализма». Это же теория это в чистом виде теория анализирующая ситуацию, хотя там все кричали Э братан там надо что-то делать так он и делал Поэтому и сегодня самые спокойные и трезвые головы говорят, что нужна теория вот мы с вами здесь занимаемся да спокойно мы все хотим каких-то положительных изменений. но мы должны понимать, что без изучения, без анализа вы правы, ситуации, Но как раз именно Советский Союз, лично мое мнение, вот как я, сколько я изучил, насколько это было мне доступно, вот переход от Сталина к Хрущеву и так далее, и ко всему остальному, ведь почему произошла эта самая деградация? Да именно потому, что ведь знаменитое вот это сталинское выражение, оно же, если мне память не изменяет, было связано с дискуссией по политэкономии, вокруг нового учебника по политэкономии. И э, очень много ученых выяснилось в конце 40-х, начале 50-х годов, что у нас большинство ученых, ну, скажем так, свои профессорские звания получили не совсем научным путем. То есть да, они писали научные работы, и это братья профессорская их штамповала, вот, э, ну скажем так, размножая саму себя. Но а качественных работ было раз-два, да, общался вот, э, серьезных. Вот мы остановились в развитии. Поэтому это и сказалось, что у нас не оказалась в нужный момент теоретической базы, мы растерялись, и наш народ катился до кооперативов, ларьков и всего прочего, искренне веря в 90-е годы, что он сейчас построит свое будущее, что коммунисты были неправы. Ну, хлебнули. Почему сейчас народ начинает потихеньку трезветь? Как крестьяне. Только еще более тормознутые. А тормознуты они потому, что вот опять же, вы говорите, видите, какой ушат информации на них выливают? Со школьной программы начинается вот, этот вот, вот эта вот проблема. Я вам, как человек, профессионал в этой области, могу сказать, что мне приходится создавать собственные уроки, а учебниками почти не пользоваться. И когда у меня Мои подопечные этим учебниками пользуются, они приходят ко мне и горят на следующий день, вот вы говорили, что там вода, там действительно ничего нет, понимаете? А их учат так. А это ж, Ну это ладно, вот у меня, а у других учителей, которым наплевать с учетом их зарплаты, они не, не собираются так себя вести, как я. Они считают, а зачем я буду напрягаться? Мне надо подготовить к ЕГЭ, натаскать. Сейчас натаскаю, деньги еще заработаю. Нас поставили в эту ситуацию. И, соответственно, тот учитель, который хочет детей научить, он фактически занимается общественной деятельностью. Он просто берет на себя, за что ему не платят, и перерабатывает. Но Это уже его гражданская позиция. Вот я так считаю. И как раз без теории, без вот постоянной аналитической работы, такие люди обычно такой общественной ну, деятельностью не занимаются, я бы так сказал. Поэтому анализировать, вы правы, надо. И надо анализировать именно теоретически, где были допущены ошибки с практической точки зрения, где теория остановилась, где она не останавливалась, где она с практикой шла рука об руку. И вот тогда мы сможем выработать и создать и программу, тогда будет актуальна организация, она будет действенна. Мы же с вами сегодня посмотрели, какую работу вели кружки. И ведь хоть их было много, что хоть их и громили, но их семена падали на почву. И пока Ленин был студентом, уже формировались такие, как Шелгунов и, и, и же. Вот. И мне вот удивило, что музей Шелгунова, квартира его в Санкт-Петербурге, в районе Обуховского завода, до сих пор жива на улице Шелгунова. Знаете, как я удивился два года назад? Ну, не два, там, пять лет назад я ее первый раз увидел. Прогуливаясь просто по этой улице. Вот. И, кстати, там музейные работники очень такие. Ну, по крайней мере, на тот момент были качественны. Рассказывали, ну, грамотно, а не просто поверхностно. вот, И, Извините, что затянул с ответом. Ну, да, спасибо. Я думаю, что здесь нет смысла разворачивать именно дискуссию, тем не да. Не совсем. Да, да, да, да. Да. Что касается вопросов, в чате я сейчас вопросов не вижу. И... Ну, да, хорошие комментарии идут. Да. Да, и запросов на выступление тоже не вижу. Наверное, тогда можно прокомментировать эти комментарии из чата и закругляться. Спасибо. Ну, <съем> комментарии, если честно, вот очень приятно видеть эти комментарии с точки зрения их, прежде всего, смысловой нагрузки, товарищ не сторон прямо. Ä, <съем> сразу видно, что человек очень хорошо знает и изучал вопрос. Спасибо большое. Вот. Ну, а по поводу большевиков, погибших в годы Великой конечно, это несомненно. Это фактор, который сыграл свою роль. Ну, все, наверное, товарищ Дзержинский хорошо пошутил. Еще вопрос появился, последний тогда вопрос. Да. Часто Максима с голоса. Здравствуйте, вопрос. Максим, вам слово. Меня слышно? слышно, а Максим, слушай. Что нужно сделать с социалистом, чтобы создать воспро... воспроизводящие нужные кадры экономические базис, так как после Великой Отечественной войны была проблема с идеологическими кадрами, и социализм не смог эти кадры воспроизвести. Воспитывать как, видимо... вот мы, мы с вами мы сами этим сейчас и занимаемся. Вот обсуждая споря, ну правда, не на площадке спора, как вот. Иван правильно сказал, что нам не надо здесь разводить дискуссию. Они нужны, но скорее это тогда уже отдельно дискуссионную Нет, тему. Нет, просто может, есть какие-то труды, связанные с тем, о том, как вот эту проблему, которая привела к распаду Советского Союза, решить того, что у нас просто-напросто... Я банят, пока их не которые... нашел. Я их не нашел. И мне кажется, что эта задача как раз стоит именно перед такими людьми, как мы. Вот мы должны создавать. Почему я упомянул коллективного автора? Потому что в сегодняшнее время мы не можем стать Лениным и Сталином, каждый из нас, по одной простой причине, вот, что у нас не хватает ни времени, надо быть профессиональными тогда людьми, вот чтобы время было, и сидеть в библиотеке. И... Ну, понятно, средства нужны, чтобы было свободное да. время. Да да, да, да, да. Поэтому наша коллективная работа сделает то, что вы задали вопрос. Собственно, об этом, я думаю, что все тут и думали. Для того мы здесь собираемся. Спасибо за ответ. Спасибо вам за вопрос. Спасибо, Константин, за лекцию. Тогда будем закругляться, наверное. Да, спасибо. Спасибо также всем, кто пришел, кто задавал вопросы, участвовал в обсуждении. Мы будем продолжать также по субботам в 12 часов. И я напоминаю, что никуда не делись наши лекции по воскресеньям. Завтра в 12 часов по Москве также будет лекция. Прочтет ее Сергей Анатольевич Новиков. И будет она продолжать цикл лекций, посвященный Первой мировой войне. Про третья лекция этого цикла. Ну, всем спасибо, всем до завтра. Да, всего доброго, до свидания. Всего доброго, до свидания. Всего доброго, до свидания. Всего доброго, до свидания. Всего доброго. До свидания.